Ни для кого, пожалуй, не секрет, Что люди с удивительной душою Обычно появляются на свет Прекрасную осеннюю порою. Достоинства их трудно перечесть, И я скажу сейчас без тени лести, Что скромность, бескорыстие и честь У них всегда стоят на первом месте, Порывам добрым их предела нет. Услышав сос, придут без промедления. Как узнаваем твой сейчас портрет. Позволь тебя поздравить с днем рождения И пожелать уверенных побед Над тем, что жизнь частенько омрачает. Уюта в доме. Благостных бесед за чашечкой жасминового чая. И пусть всегда родившийся рассвет Тебе приносит радость и надежду. И как маяк пусть счастье льет свой свет, Пусть будет крепким дух, любовь безбрежной.